Ошибки при устройстве фундамента могут быть допущены задолго до начала его возведения, еще на стадии проектных работ, если таковые вообще производились. И их наличие или отсутствие целиком зависит от выбранной вами проектной организации. В результате проектирования в рабочих чертежах уже могут появиться ошибки из-за недостаточной квалификации разработчиков проекта. Поэтому, прежде чем полностью рассчитаться с проектировщиками, неплохо было бы, если позволяют средства, отдать проект на независимую экспертизу. В дальнейшем это может помочь вам избежать существенных переделок, а в некоторых случаях вплоть до разборки всей конструкции и фундамента. Еще один немаловажный этап перед началом строительства – это проведение геолого-гидрологических изысканий. Если они не проводились, то в проекте будет отмечено, что расчетное сопротивление грунта принимается произвольно, а это означает выдачу проекта без привязки к местности и как поведет себя фундамент в дальнейшем, сказать трудно. А апеллировать проектировщикам потом будет бессмысленно. Если нет денег на проведение такого рода работ, то хотя бы отшурфите участок в двух-трех местах, чтобы увидеть заложение грунтов. Поинтересуйтесь у соседей, появляется ли у них вода в подвалах, в какое время, на какую глубину выполнялось заглубление фундаментов, их тип, имеется ли система дренажа и так далее. И эти данные помогут вам в принятии решения о выборе типа фундамента. Ошибки также могут возникнуть на стадии земляных работ. Прежде всего, перед отрывкой траншеи под фундамент необходимо по всей площади проектируемого дома снять растительный слой грунта глубиной около 15 см. При рытье траншеи помните, фундамент нельзя устанавливать на чернозем. По своей структуре он не считается надежным основанием. И если попадаются участки чернозема ниже отметки заложения фундамента, то их выбирают, заполняют песком, причем послойно, и каждый слой тщательно трамбуют и проливают. Нельзя устанавливать фундамент на переувлажненный и мерзлый грунт, а также на снег, в надежде на то, что укладываемый бетон растопит его. Растопит, но раковины останутся и заполнится водой. Так что убирайте арматурный каркас и тщательно очищайте траншею от снега. Еще одна ошибка – это недобор грунта при разработке траншеи до проектной отметки. Строительные нормы и правила, так называемые СНИП, предусматривают в пучинистых грунтах заглубление подушку фундамента ниже расчетной глубины промерзания. Изменить проектную отметку после устройства фундамента и появления в нем деформаций очень трудно и крайне затратно. На пучинистых грунтах также нежелательно применение сразу нескольких типов фундаментов, например, свайного и ленточного заглубленного. Так как во время пучения грунта свая удерживает фундамент на месте, в то время как силы пучения стремятся вытолкнуть ленту на поверхность, вследствие чего либо лента трескается, либо отрывается свая. Во время укладки бетона обязательно вибрирование или штыкование. Рыхлый бетон мало того, что прослужит недолго, он еще и не наберет заявленную прочность. Армирование фундамента производится из арматуры диаметром 10-12 мм в двух уровнях сверху и снизу, то есть в местах наибольшего изгиба, причем располагать ее нужно как можно ближе к поверхности, оставляя 5 см на защитный слой бетона. Стержни арматуры должны располагаться горизонтально, для этого их объединяет в пространственный каркас с помощью поперечных конструктивных стержней. Между собой продольная арматура стыкуется в нахлест при помощи сварки или вязальной проволоки. Величина нахлеста должна быть не менее 20 диаметров арматуры. То есть если диаметр арматуры составляет 12 мм, то нахлест должен составить 25-30 см. В углах не допускается соединение арматуры в стык. Концы стержней продольной арматуры в углах необходимо гнуть, как показано на рисунке и, кроме того, дополнительно применять хомуты. Для хомутов берем арматуру 6-8 мм. Обхват рабочей арматуры ведется по наружной части, то есть арматура располагается внутри хомутов. Часто при устройстве фундаментов пренебрегают таким видом работ, как гидроизоляция, а зря. Влага, попадающая в бетон из грунта при минусовых температурах, будет замерзать и разрушать фундамент. Причем, если принять во внимание зимние оттепели, то количество циклов замораживания и оттаивания фундамента за год будет значительно, и с каждым циклом бетон будет набирать влаги все больше и больше, при том, что высушить фундамент практически невозможно. Тоже относится и горизонтальной изоляции, с той лишь разницей, что при ее отсутствии влага будет всасываться в стены первого этажа, что способствует появлению грибка и разрушению стен. И в дальнейшем при производстве работ важно следить за неукоснительным соблюдением проекта, и при любом предлагаемом его изменении или упрощении, даже если это сулит существенную экономию средств, тщательно просчитать последствия. Спасибо за внимание, всем удачи, всем пока!